Здарова, мои братья из с вами Костей Джасти, и под прошлой частью этой рубрики вы наставили кучу лайков, что реально мотивирует меня снимать видео еще и еще. А для тех, кто не в курсах, что это за рубрика, сейчас объясню. В этой рубрике я ищу скины из Танду 2, похожие на скины из CS GO. Но если вы все поняли, я могу начинать. Погнали! И начну с MP7 Offroad из Rival коллекции, а обхожен на MP7 Городская опасность из коллекции Прорыв. Он раскрашен вручную в городской камуфляж с оранжевыми вставками. Дальше нас идет Tech9 Fable из коллекции Fable. Он похож на Tech9 Латунь из коллекции Inferno. И следующее у нас это Desert Eagle со скином Red Dragon из коллекции Furios, а обхожен на Desert Eagle Бури на закате из коллекции Рассвет. На металлическую основу текла Аквапечатью нанесено изображение бушующего моря. Следующий скин у нас это АВМ Scratch из коллекции Furious, а обхожен на АВП Красная Линия из коллекции Winter Offensive. Он раскрашен аквапечатью с использованием углеродного волокна и украшен наклейками в виде тонких красных линий. А дальше нас ждет М4 Некромансер из коллекции Origin, а похож на М44 Безлюдный космос из коллекции Гамма. На М4 нанесен рисунок космической тематики. И последний сегодня скин это P350 Spirit из коллекции Furious. А Обхожен на P250 Прощальный Аскал из коллекции Spectre 2. На P250 нанесен рисунок зеленого металлического крокодила с желтыми элементами. Ну а на этом все, мои дорогие друзья. С вами был XT Еще увидимся.